Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас стартует первый курс, такой усложненный, углубленный, вип Advanced. Сегодня у нас день волосковый, сегодня мы будем целый день рисовать волоски. А сейчас мы пойдем в студию и будем встречать наших учеников, они уже скоро придут. Сегодня у нас день, когда мы изучаем волосковую технику. Сегодня первый день вступительный. Эта техника очень сложная. Хоть мастера ее и пробовали уже делать дома, но у них что-то не получалось. Они приехали, чтобы мы их обучили, и они стали идеалами. Работать мы будем сразу на моделях. За несколько недель до начала обучения у нас проходило дистанционное обучение, и они уже изучили укладки наши, схемы все азиатские, европейские, смешанные. Они рисовали волоски на латексе дома, на грейпфрутах, кто на чем. А сегодня у нас будет сплошной день моделей. Будет очень тяжело, моделей будет много. А, такой сплошной поток из моделей. В промежутках между моделями они не будут отдыхать, они будут рисовать еще на латексе, на грейпфрутах, исправлять свои ошибки, пересматривать видео, которые э, пишут они на свои телефоны, и мы тоже пишем. <плодисменты> Мы очень много видео выкладываем в сеть, очень много видеоуроков, мастер-классов о волосковой технике. Но на самом деле очень важно просто понять и почувствовать сопротивление кожи, поставить руки. Даже дистанционно я высылала видео как правильно ставить руки у нас был урок чтобы мастер на месте дома поставил руку натянул кожу но на деле они приходят и не знают все равно что как сделать и вот мы усердно ставим целый день руки чувствуем кожу чувствуем сопротивление кожи оттачиваем схемы хоть они на э, апельсинах получались неплохо на людях они получаются хуже гораздо поэтому целый день практики и еще 9 дней практики волосковая техника на вид очень простая на самом деле не очень простая рисовали сегодня весь день комбинировали цвета делали 3d эффект каждая клиентка Осталось довольно.